Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и это гороскоп для знака Козерог на июль 2020 года. В этом видео мы, как всегда, подробно и по дням рассмотрим, какие события ожидают представителей вашего знака Зодиака. Начнем мы с планеты, которая управляет вашим знаком Сатурна, тем более, что 1 числа он в ходе своего ретроградного движения переходит из знака Водолей обратно в ваш знак, дорогие Козероги. И он будет находиться в вашем знаке до 14 декабря а затем на долгие 29,5 лет будет покидать ваш знак и будет проходить по другим знакам. Это очень важный период для вас. С одной стороны, все-таки Сатурн будет проходить по тем же градусам, по которым он уже прошелся. Поэтому вряд ли будут какие-то принципиально новые события. Скорее вы столкнетесь с тем, что нужно будет доделать. Какую-то работу, пройти какой-то этап до конца, для того, чтобы было легче потом. Сатурн в первом доме в вашем знаке дает возможность создать фундамент своей жизни, создать прочную основу и структуру, на которую вы сможете опереться, и которая будет служить очень сильным подспорьем долгие-долгие годы. Поэтому есть смысл, конечно, потрудиться в ближайшие полгода и тем более, что все не будет уже так сложно, как в предыдущие два с половиной года. Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов, будет целый месяц находиться в вашем седьмом секторе, который отвечает за взаимодействие, контакты с другими людьми. Поэтому месяц располагает к тому, чтобы очень много общаться. Скорее всего, Каждый день в вашей жизни будут разговоры, переписки, общения. И это период, когда вы очень контактны и когда люди к вам тянутся. Это период, когда вы можете быть полезны своей информацией, своим подходом, Поэтому в целом это благоприятное время для того, чтобы передавать свои Знания другим, для того, чтобы презентовать себя, продвигать себя и то, чем вы занимаетесь. Но учите что до 12 числа Меркурий будет ретроградным, и это неблагоприятный период для того, чтобы что-то кардинально новое начинать. Но это хорошее время для возобновления старых связей, контактов, для того, чтобы возвращаться к тем способам продвижения, которые вы использовали ранее. Это хороший период времени для того, чтобы повторные какие-то действия совершать. И особенно обратите внимание на первое число, когда Солнце будет соединяться с ретроградным Меркурием. Этот период поможет вам прояснить какую-то очень важную деталь, связанную с… Вашими взаимоотношениями с каким-то другим человеком. Это может быть ваш партнер по браку, это может быть человек, с которым вы вместе работаете. 5 числа будет лунное затмение в 14 градусе Козерога в вашем первом доме. Это будет последнее затмение на вашей оси рак Козерог, на оси ваших взаимоотношений. Поэтому постепенно тема подбора персонала, тема отношений в браке будет становиться для вас второстепенной. Самый важный этап в вашей жизни, который был связан с взаимодействием с другими людьми, с темой отношений, этот этап уже пройден. И вы остаетесь только с полезными уроками и опытом, который наработали. Это лунное затмение покажет вам результат по той деятельности, которая была связана с окружающими, насколько вы эффективны в коммуникации, насколько вы умеете работать с людьми, насколько вы умеете строить отношения любого характера. И в то же время данное лунное затмение поможет вам отпустить окончательно из своей жизни тех людей, которые, с которыми вам не по пути. 8 числа Меркурий будет делать квадрат к Марсу, и повтор этого аспекта будет еще 27 числа. Это аспект, который будет на вас серьезно воздействовать, он затрагивает ваш сектор недвижимости, а также недвижимости семьи, а также сектор взаимодействия с другими людьми, и это может быть период, когда рабочие какие-то моменты и семейные будут идти в разрез. Скорее всего, будет ощущаться определенное напряжение, большое количество работы в этот период. Иногда данный аспект может давать необходимость отстоять свою точку зрения, тем более что седьмой сектор отвечает также за наших оппонентов. Как я уже говорила ранее, 12 -го числа Меркурий разворачивается в прямое движение в вашем седьмом доме, и этот разворот принесет вам что-то очень положительное, связанное с другими людьми, с конкретным человеком, с конкретными отношениями, и это может произойти за день до и за день после непосредственного разворота планеты. И самое приятное то, что данное событие происходит без нашего активного участия и вмешательства. То есть это может быть ситуация, когда человек просто сам захотел подсказать, помочь, пойти навстречу, предоставить какую-то важную информацию. Если вам нужно договориться о чем-то с другим человеком, то по данному развороту это может произойти очень легко марс планета активности в течение всего месяца будет находиться в вашем четвертом секторе и марс существенно замедляется это значит что вы будете очень много сил тратить на тему семьи тему недвижимости дома родительского дома возможно будете помогать родителям и за счет того что Марс замедляется, фокус вашего внимания будет сосредоточен на какой-то одной, максимум двух темах. И это период, когда не стоит загружать себя большим количеством задач. Наоборот, вы должны сконцентрироваться только на том, что считаете для вас важным в первую очередь. Также Марс в четвертом доме может давать работу на дому или возможность работать удаленно. 14 числа Марс соединится с Хироном в вашем четвертом доме, и это может дать вам возможность работать в двух направлениях одновременно, или очень эффективно решать какую-то ситуацию, связанную с вашей семьей. 14 по 20 число Солнце будет в оппозиции с Юпитером, Сатурном и Плутоном. Это может дать определенное напряжение в плане взаимодействия с другими людьми. Это может говорить о том, что вам нужно будет опять-таки иметь много разговоров, контактов с другими людьми. И из-за этого наплыва вы будете ощущать себя очень усталыми. Это может также говорить о том, что в вашем окружении будет человек, который будет на то настаивать, о чем-то напоминать. И вы можете это воспринимать как то, что вас очень давит. Поэтому очень важно правильно распределять энергию и активность в этом месяце, чтобы не было таких дней, когда очень много дел нужно решить за раз. 20 числа будет Новолуние в Раке, в вашем седьмом секторе. И это Новолуние поможет вам открыть новую страницу в плане вашего взаимодействия с другими людьми. Это какой-то новый шаг. Совершенно новый шаг, так как все-таки коридор затмений уже закрыт, и это новолуние, это действительно глоток свежего воздуха. Это что-то принципиально новое в вашей жизни, то, что приходит в вашу жизнь благодаря другим людям или вашему партнеру по браку или по бизнесу. 22 числа Солнце переходит в знак Лев на месяц. И это будет очень хороший период для решения финансовых дел, если речь идет о крупных деньгах. Это хорошее время для того, чтобы правильно спланировать свой финансовый бюджет. Это период, когда наступит ясность и определенность. Вы будете знать, что вы в ближайшее время сможете себе позволить, а что не сможете. Это период, когда в целом легко очень планировать и распределять ресурсы. В этот же день, 22 числа, Меркурий будет делать благоприятный аспект Курану. И это день эффективной коммуникации, креативных идей, а также хорошее время для того, чтобы решать бумажные дела. Кстати говоря, этот аспект я упоминала дважды в гороскопах на июнь месяц. Если вы внимательно слушали и сопоставляли с событиями в вашей жизни, то будете примерно понимать, как данный аспект проиграется в июле. 27 числа Юпитер будет делать благоприятный аспект к Нептуну и будет затронут ваш первый и третий сектор. Это аспект удачи в бумажных делах, удачи, связанная с транспортом, автомобилем, с обучением. Это очень хороший аспект. Он трижды включается в 2020 году. Это уже второй раз будет данный аспект. и кстати, на моем канале есть отдельное видео о данном аспекте. Ссылочку я прикреплю внизу. Уверена, что вы сможете узнать много интересной информации. Так что переходите и смотрите. 30 числа Меркурий будет в аспекте к Юпитеру и Нептуну, и очень активна ваша ось первый седьмой дом, ось партнерства, взаимодействия с другими людьми. Поэтому в этот день. Скорее всего, нужно будет решить какой-то важный вопрос с другим человеком. Это в целом день не самый благоприятный для того, чтобы подписывать какие-то бумаги. Разве что хорошее время опять-таки работать с накопившимися вопросами. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется вам полезным. Будем с вами на связи. Пока-пока!